Всем привет дорогие друзья, с вами Фиксплей, и у меня для вас есть отличная новость, и об этом мы сегодня поговорим. Но ну, а мы начинаем! И как я уже сказал, в этом видео я вас порадую, а порадую я вас одной из четырех новых боевых машин в игре Armored Warfare. В сезоне «Американская мечта» в игре появились четыре новые машины, в том числе М48ГУ-8, вооруженный 30 миллиметровой многоствольной пушкой. Однако это еще не все. В этом году вы также увидите еще две новинки в каталоге Оскара Фарадея. Одна из машин – предшественница упомянутой М48ГУ-8, это Т-249, в игре. Т-249 станет боевой бронированной машиной девятого уровня. самый большой из когда-либо созданных многоствольных пушек. Как и другие прогрессионные новинки американской мечты, Т-249 можно будет разблокировать после изучения машины другого поставщика и Т-8 уровня «Терминатор». В некотором смысле, как утверждают разработчики игры, Т-249 будет похожа на М-48 показывает довольно хорошую для своего класса мобильность, целых 68 км в час, но при этом очень слабую защиту. Но, конечно же, все это будет компенсироваться вооружением 37-миллиметровой многоствольной пушкой Т-250. Она будет иметь огневую мощь, соответствующую своему калибру, а скорострельность составит порядка трех выстрелов в минуту. Тем не менее, будет некоторые существенные различия между М-48. Первое, что следует уяснить, в вашем распоряжении окажется лишь ОФС с высоким уроном, но довольно ограниченной пробиваемостью. Легкобронированным целям с ними лучше не встречаться, но верхнюю лобовую деталь высокого уровня ОБТ им не пробить. Грамотный выбор целей будет обязательным для этой машины. Во-вторых, Т-249 имеет магазин на 192 выстрела, а вести огонь будет односекундными очередями 48 выстрелов за одно нажатие. Иными словами, оцените свои силы атаки перед тем, как вести бой. Помимо хорошей огневой мощи, Т-249 будет иметь еще один важный инструмент в своем арсенале – активный радар, позволяющий улучшить дальность обзора за счет собственной незаметности. Эта способность будет особенно полезна для спланированных действий команд, где товарищи помогут разобраться со всеми разведанными целями. В сочетании с хорошими базовыми показателями обзора, эта способность может сделать Т-249 – Одним из лучших, сильных разведчиков в игре. Т249, скорее всего, выбор для опытных игроков, знающих толк в тактике. Не пытайтесь на нем играть в стиле ОБТ, если не хотите быстро покинуть поле боя. Именно, оставаясь незамеченным, тщательно выбирайте цели и следя за передвижением противника. Тем самым, вы добьетесь великолепных результатов. В этом видео я поведал вам о новой боевой машине Т249 с многоствольным орудием. Ах да, чуть не забыл, ребят. Тут недавно стартовала акция День Объединения Германии в игре. В него входит куча разных бонусов, подарков, уникальный флаг, знаменитый революционный Леопард 2, камуфляжи и замечательный командир Эрин О'Коннелл. Так что успей закупиться по ссылке в описании. Хей, народ! Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять лайки и прожимать колокольчик, чтобы первыми узнавать о новом видео на канале. А с вами как всегда был FixPlay, всем спасибо, всем пока-пока.